Привет, подписчики, вы находитесь на канале Кубик Юрика, это выпуск про Данки. Дан кольцо, которое чуть больше самого мяча. Данк, после отскока от щита. Данк сто восемьдесят градусов. Танк из под кольца. Данк, как его видит кольцо. Данк после пассажирских щита? Вы находитесь на канале Кубик Юриков. Всем спасибо. Пока.